Вот, друзья, с легкостью инвестирую деньги и зарабатываю каждый день. Как вы видите, деньги мне поступили плюс 322 200 рублей. Выплаты с проекта полностью, друзья, проект платит. Если ты искал способ, куда вложить деньги в 2022 году, чтобы заработать, то обязательно досмотри это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра.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 Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 50 тысяч рублей. Захожу я на 9-й тарифный план, то есть 900% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю Payr, инвестируя 50 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 450 тысяч рублей. А каждые 9 минут я буду получать по 1405 рублей. Друзья, сейчас 50 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек, и мы с вами продолжим. Друзья, как мы видим, в этот проект сейчас я уже проинвестировала 120 тысяч рублей. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой депозит на 50 тысяч рублей успешно создан. Но ну, а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании PONEST. Участников на данный момент сорок семь человек. Проинвестировано более 14 миллионов рублей. Выплачено более 4 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров. Также мы видим мое последние пополнения на 50 тысяч рублей.